Приветствую на канале Шарабара. И мы продолжаем про отряд 731. В этом отряде не было никаких, м, отходов производства. После экспериментов с обморожением покалеченные люди шли на опыты в газовые камеры, а органы после экспериментальных вскрытий поступали в распоряжение микробиологов. Каждое утро на специальном стенде висел перечень того, в какой отдел пойдут какие органы от намеченных к вскрытию бревен. Все опыты тщательно документировались. Помимо кипа бумаг и протоколов, в отряде было около 20 кино и фотокамер. «Десятки и сотни раз мы вдалбливали себе в голову, что подопытные не люди, а всего лишь материал. И все равно при вскрытиях заживо у меня мутилось в голове», – рассказывал один из операторов. Нервы нормального человека этого не выдерживали. Некоторые опыты фиксировал на бумаге художник. В то время существовала лишь черно-белая съемка, и она не могла отразить, например, изменение цвета ткани при обморожении. По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лаборатории погибло около трех тысяч человек. Но некоторые исследователи утверждают, что реальных жертв было гораздо больше. 9 августа советские войска начали наступление против японской армии, и отряду было приказано действовать по собственному усмотрению. Работы по эвакуации начались в ночь с 10 на 11 августа. Важнейшие материалы, то есть описание применения бактериологического оружия на территории Китая, гипы протоколов вскрытия, описание идеологии и патогенеза, описание процесса культивирования бактерий – это все сжигалось в специально вырытых ямах было решено уничтожить и оставшиеся на тот момент в живых бревна. Часть людей отравили газом, а некоторым было благородно позволено покончить жизнь самоубийством. Трупы сбросили в яму и сожгли. Первый раз сотрудники отряда схалтурили. Трупы сгорели не до конца, и их просто забросали землей. Прознав об этом, начальство, несмотря на спешку эвакуации, приказало трупы выкопать и сделать работу как надо. После второй попытки пепелы кости были сброшены в реку Сунгари. Туда же были выброшены и экспонаты выставочной комнаты. Это огромный зал, где в наполненных специальным раствором колбах хранились отрезанные человеческие органы, конечности, разрубленные разным способом головы и препарированные тела. Часть из этих экспонатов были зараженными и демонстрировали различные этапы поражения органов и частей тела человека. Выставочная комната могла бы стать самым наглядным доказательством бесчеловечной сущности отряда. «Недопустимо, чтобы в руки наступающих советских войск попал хотя бы один из этих препаратов», заявило руководство отряда подчиненным. Но часть наиболее важных материалов все же была сохранена. Их вывез Сиру Исси и некоторые другие руководители отряда, передав все это американцам, как своего рода выкуп за свою свободу. Для США эта информация имела чрезвычайную важность. Американцы начали свою программу развития биологического оружия лишь в 1943 году, и результаты полевых опытов их японских визави оказались как нельзя кстати. В целом в отряде 731 работало почти 3000 ученых, это включая тех, кто трудился на вспомогательных объектах. И все они, кроме тех, кто попал в руки СССР, избежали ответственности. Многие из ученых, препарировавших живых людей, стали в послевоенной Японии деканами университетов, медучилищ, академиками и бизнесменами. Среди них был губернатор Токио, президент Японской медицинской ассоциации, высокопоставленные сотрудники Национального института здравоохранения. Военные и врачи, которые работали с бревными женщинами, в основном экспериментировали с венерическими заболеваниями, после войны открыли частный родильный дом в районе Токай. И все же немножко еще по истории отряда. В 1928 году капитан медицинской службы японской армии Сиро Иси в научно ознакомительных целях отправился в поездку по странам Европы, Азии и Северной Америки. Вернувшись в Японию спустя полтора года, в докладе для военного министерства он подчеркивал, что пришло время обзавестись дешевым и одновременно мощным средством ведения войны. Капитан убедил военное ведомство сосредоточиться на идее наступательного бактериологического оружия. Потом, когда в 1945 году военное командование США получило уникальные материалы бактериологического оружия японцев, Сира Исси избежал суда за совершенные им злодеяния. Американцы заявили, что место пребывания руководства отряда номер 731, в том числе и Исси, неизвестно и обвинять отряд в военных преступлениях нет оснований. У истоков маньчжурского отряда 731 стоял небезызвестный нам уже Сира Иси, член созданного в 1933 году отряда Камо. Он же являлся идейным вдохновителем отряда и его руководителем с 1936 года. В 1938 году южнее Харбина это Маньчжурия, возле поселка Пинфань, развернулось строительство базы отряда Камо. На следующий год был возведен комплекс главного управления по водоснабжению и профилактике частей кванту армии, включавшей, помимо жилых помещений, исследовательских лабораторий и учебного центра, электростанцию, тюрьму, аэродром и железную дорогу. Местом размещения отряда территория Китая стала не случайно. Так соблюдались условия секретности работы отряда и была возможность обезопасить японское население в случае утечки биологических веществ, а также имелся доступ к источникам материала для биологических испытаний. Для того, чтобы расчистить площадку под строительство, были сожжены 300 китайских крестьянских домов. собственности данного отряда было авиационное подразделение, истребителем которого было приказано сбивать любой летательный аппарат, пролетавший над территорией. Секретность была настолько высока, что постройка официально называлась «Главным управлением по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии». Вся территория была окружена рвом и забором с колючей проволокой под током – также на данной территории располагались аэродром, электростанция, железнодорожная ветка, жилые помещения, помещение учебного центра, тюрьма на 100 человек, многочисленные лаборатории, стадион и даже синтоистский храм. Строительство заняло больше года. И все же за годы существования отряда погибло по разным данным от 3 до 10 тысяч человек. В начале июня 1945 года произошло событие, известное как бунт бревен. Два русских пленника смогли обезвредить охрану, забрать ключи от камер и освободить узников. Правда, коридор тюрьмы был вовремя заперт охранниками и бежать заключенные не могли. Зачинщиков бунта расстреляли, а по соединявшей камер вентиляционной системе пустили цианистый водород. Все узники мучительно погибли. Подобные зверства, правда, в отношении животных, практиковались также в отряде номер 100, который был создан в 35 году близ города Чанчунь, это Манчжурия. Управление противоэпизоидической защиты конского поголовья Квантунской армии, так звучало полное название, должно было разрабатывать вакцины и исследовать инфекции, которым подвержены животные. Позже задачи изменились. Отряд изучал способы заражения растений и скота болезнетворными бактериями. Для сохранения свойств бактерий была создана технология высушивания. Перед применением их надо было развести водой. ИСИ считал, что для максимальной эффективности следует распространять бактерии вместе с их носителями, крысами и блохами. Однако, насекомые погибали как в разряженной атмосфере на большой высоте, так и при взрыве снаряда. Требовались какие-то новые устройства. Авиабомбы отряда 731 прошли путь от несложных модификаций уже известных снарядов до собственных разработок. Керамическая бомба системы УДЗИ во а внутренний контейнер, в которой помещались блохи, нашла наибольшее применение. Усовершенствованная модель бомбы системы УДЗИ тип 50 обладала двойной системой взрывателей, что обеспечивало ее результативность. Начинкой такого снаряда служила бактериальная жидкость. Плюсом бомб был тот факт, что керамическая оболочка при взрыве разлеталась на мелкие осколки, и в районе поражения не оставалось признаков применения этого оружия. В 1944 году была создана бомба модели мать и дочь. Две бомбы связывались между собой при помощи радиосигналов, когда крупногабаритная мать достигала земли, дочь еще находилась в полете. При взрыве первой бомбы радиосигналы обрывались, и это провоцировало детонацию мелкого дочернего снаряда. Комбинация наземного и воздушного взрывов гарантировала эффективное заражение местности. Помимо этого, в отряде испытывали шрапнельную бомбу, начиненную мелкими элементами, которые обмазывались бактериальной жидкостью. Плавучие бутылки, предназначенные для отравления водоемов, метательные снаряды, внутри которых находились зараженные крысы и насекомые. Шел поиск пригодных для диверсионных операций отравляющих веществ. Например, вплоть до конца 1944 -го года исследователи пытались получить концентрированный яд рыбы фугу, известный своим отравляющим действием на организм человека. Осенью 1941 -го года в Центральный Китай отправилась экспедиция. В ее задачу входило распыление чумных блох в определенном регионе. Пролетая над городом Чанде, японский самолет сбросил с борта зерна, клочки ваты и прочий мусор, в котором кишели блохи. Зерна должны были привлечь крыс, которые тоже подхватили бы заразу. Результат этой операции таков. Шестеро заболевших чумой жители. Они скончались в течение 10-20 дней после авианалета. Так был опробован японский метод распространения чумных насекомых. Суть его состояла в том, что самолеты сбрасывают снаряды с блохами над населенным пунктом, а затем целый день бомбят его, чтобы вынудить жителей укрыться в бомбоубежищах. Когда же люди выбираются наружу, блохи успевают расползтись по городу и остаются незамеченными. Материалы Хабаровского суда 1949 года содержат три случая, когда бактериологическое оружие применялось против Китая. В 1940 году в городе Нинбу 98 человек умерли от чумы. Доказано, что спровоцировавших ее плохо доставили члены отряда 731. Вторым эпизодом стала вспышка чумы в Чандэ. И, наконец, в июле 1942 состоялась диверсионная операция в Центральном Китае. Диверсионные работы у границ СССР проводил отряд 100, попутно собирая данные о количестве скота. Фух, такой вот суровый и максимально гибанутый отряд 731. На этом все, счастливо.